Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня вас ждет розыгрыш, спонсором которого является интернет-магазин Пластилинки. В интернет-магазине огромнейший ассортимент товаров для творчества. Полимерная глина на любой вкус, все сопутствующие инструменты и материалы, фурнитура, видеоуроки и журналы полетки. Также есть раздел скидки, цены на товары в котором приятно радуют. Думаю, здесь вы точно найдете то, что нужно именно вам. Давайте посмотрим на приз. В приз входят 10 пачек полимерной глины разных производителей. В пластилинкине более 30 видов полимерной глины. Здорово, не правда ли? Также приз включает в себя два вида катеров. Стек от фима плунжер «Звезда» и выемка «Василек». Замечательный приз от замечательного магазина. Спасибо большое! А теперь условия розыгрыша. В розыгрыше могут принять участие жители страны СНГ. Нужно подписаться на мой видеоканал, подписаться на мою группу ВКонтакте, ссылку оставлю в описании. Ну и конечно же, вам необходимо поделиться этим видео в любых социальных сетях. Оставляем комментарий под этим видео с ссылкой на опубликованную запись. Запись должна оставаться до конца проведения розыгрыша. Это обязательное условие, которое будет проверяться. Розыгрыш продлится с 15 апреля по 15 мая. Определим счастливчика, который получит этот приз уже 16 мая с помощью генератора случайных комментариев. Желаю всем удачи и творческих успехов. Пока-пока!